Всем привет, вы на канале Зашумим. Сегодня мы с вами рассмотрим шумоизоляцию колесных арок на примере автомобиля Land Rover Evoque. Передние колесные арки у нас обрабатываются в следующем варианте. На металл наносится виброизоляция, которая поверх закрывается жидкой шумоизоляцией для того, чтобы под нанесенный материал не попадала влага и не возникали очаги коррозии. А на сами подкрылки наносим слой листовой шумоизоляции Integra. Это композитный материал с мембраной, обладающий достаточно неплохими характеристиками по шумоизоляции и не боящимся агрессивной среды. Задние колесные арки обрабатываются немножко по-другому. Первый слой – это виброизоляция Comfort Mat Viper. После нее шумоизоляция с мембраной Integra. И затем все это покрывается жидкой шумоизоляцией при Antishum для того, чтобы не было очагов коррозии. Связано это с тем, что задний колесный подкрылок у нас тканевый, и к нему ничего не липнет. На этом все. Спасибо и до встречи в новых роликах.